Дорогие друзья, дорогие подруги, очень рада приветствовать вас сегодня, 23 декабря, на вебинаре, который мы назвали «Не прятать страхи. Почему мы боимся диагностики и избегаем раннего выявления заболеваний». Этот вебинар продолжает проект, который идет у нас уже много месяцев, проект, который называется "Еврейская община Твери к физическому и психологическому здоровью». Этот проект реализуется активом проекта «Пешер» города Твери и еврейской общины города Твери при поддержке Российского еврейского конгресса в рамках программы «Женское здоровье. Женское еврейское лидерство» проекта «Пешер». У нас есть координаторы этого проекта, участницы лидерского тренинга 21 -го года это активисты еврейской общины Твери, Елизавета Конова, наш врач Кононова, которая у нас в течение этого проекта выступала как лидер, и как активист, и как врач, который давала и личные консультации, и проводила... Замечательные вебинары со своим экспертным мнением, как врача-кардиолога. И Екатерина Лукьянова, наш активист и психолог, которая тоже во время этого проекта очень многое сделала для психологического состояния женщин различной возрастной группы. Я благодарю вас, девочки, за ваше активное участие в разработке и реализации этого проекта. И вот сегодняшний наш вебинар – это очередная ступенька на самого себя, его физического и психологического здоровья. И на этот семинар мы пригласили очень интересных экспертов. Я сейчас вас с ними познакомлю. Это Папалитова Анна, врач-акушер-гинеколог, врач-уди-диагностики, автор медицинского блока о женском здоровье города Твери. И Любовь Махновец, пациент-специалист. Здравствуйте. Любой Маконавец, доцент Тверского государственного университета, кандидат психологических наук. Wow. Вести этот вебинар буду я, Константинова Марина, руководитель программы «Женское здоровье» проекта Кэшки. И с нами, как всегда, здесь большая и дружная команда. Сотрудников и активистов проекта Кэшер. Я хочу поприветствовать здесь ину моторную регионального представителя. Чуть позже к нам присоединится Юлия Ершова, тоже наш региональный представитель, с нами Лена Красильщик, руководитель программы женское еврейское лидерство, и наши участницы из разных разных городов. Конечно, основная масса участниц у нас из Твери, и у нас сегодня наш вебинар проходит в двух форматах, он проходит в онлайн формате для всех различных регионов. Мы видим здесь действительно представлен широкий спектр наших городов, и в Твери непосредственно в общине, в синагоге собрались сейчас представители нашей Тверской женской группы, Тверской общины и наши лидеры, которые вот этот вот проект несли креативили и вот довели его вот до такого, я думаю, очень успешного реализационного результата, который мы сейчас видим. Я хочу несколько слов сказать о структуре нашего сегодняшнего вебинара, как он будет проходить. Вначале я передам слово Анне Пополитовой, нашему врачу-гинекологу и специалисту УЗИ, и она познакомит нас с темой, которая в разных наших проектах, реализуемых в этом году, звучит. Это женщины в периоде предменопаузы и начала менопаузы. Это вот те самые вопросы, которые... Рано или поздно встают перед женщиной любого возраста и Анна расскажет нам с врачебной точки зрения, почему важно вовремя обращаться к врачу и приведет конкретные примеры, какие вопросы возникают на различных приемах для того, чтобы мы увидели какие-то вот такие вот практические отсылки к своим вопросам. Но у вас будет возможность задать и непосредственно то, те вопросы, которые вас волнуют нашим экспертам. И вот после этой части, которую проведет Анна, мы дадим вопросы, возможность задать вопросы именно вот своему физическому здоровью, по вопросам предменопаузы, по вопросам гинекологу и специалисту УЗИ. И дальше мы передадим слово Любови, с которой мы знакомы очень давно. Мы с Любой работали много лет по проекту, связанному с профилактикой рака груди. И Люба будет сегодня в двух шляпах. Она будет у нас как психолог, профессиональный психолог, преподаватель университета, дедат психологических наук и будет как пациентка, которая на своем личном опыте и жила э, заболевание, Люба расскажет об этом. И я думаю, что ее пример человека, который э, преодолел болезнь, тоже поможет нам сориентироваться, убрать свои страхи, более ответственно подходить к вопросам сохранения здоровья. И тоже вопросы к Любови вы можете писать уже в чат, и к Анне, и к Любови я озвучу их, или потом вы включите звук и сможете задать эти вопросы лично нашим экспертам. Во время выступления наших экспертов я попрошу всех держать микрофоны выключенными, чтобы не было белого шума. И я передаю слово Анне Владимировне. Владимировна, очень рада, что вы присоединились к нашему проекту, и мы слушаем вас и готовим свои вопросы вы видите сейчас мою презентацию? Мы видим пока только вас, пожалуйста, вот нажимайте. Вот так, видим мою презентацию? Сейчас видим. И немножко меня, да? И вас тоже видим, все. Немножко меня. Я хочу всех поприветствовать в этот прекрасный вечер. Для меня было открытие, что у нас есть такая община женская вообще в Твери. И еще большим открытием приятным стало, что моя сокурсница Елизавета играет одну из главенствующих ролей в объединении женщин. В общем, я ей потом обязательно позвоню и выражу свое восхищение. Всем добрый вечер. Действительно, мы поговорим сегодня о переходном периоде в жизни женщины. И чем дальше мы живем, и чем больше развивается наше общество, тем этот период становится важнее. Потому что именно к этому возрасту женщина обычно рожает всех своих детей, которых она запланировала родить. Она достигает каких-то успехов в своей карьере, и она на гребне волны. И вот ей надо оставаться сильной для того, чтобы всех своих детей теперь воспитывать, учить, заниматься возможными внуками, заниматься карьерой. И менопауза тут нам совсем бывает, не кстати, со всеми своими... Со всеми своими осложнениями, которым у всех женщин на слуху, и мы всех, их, откровенно говоря, боимся, правда? Вот сегодня я хочу немножечко приоткрыть завесу, что такое менопауза, и с чем его едят, и когда обращаться, и чем можно помочь, и как себя уберечь, и как остаться сильный и умный как можно дольше. Итак, поэтому я так и назвала: Звучит ли страшно менопауза? Буквально пару слов о себе. Меня зовут Анна Владимировна, я амбулаторный гинеколог. Это отличается в корне от тех врачей, которые спасают жизни, и оперируют. Я сижу всю жизнь на приеме, занимаюсь своими любимыми пациентками, веду беременность, делаю ультразвуки, занимаюсь различными проблемами. И мне очень нравится моя такая семейная специализация, когда мне приводят девочку от 15 лет. Мама потом приводят свою маму, и всю семью ты знаешь, и понимаешь их корни от рождения до глубокой старости. Какие проблемы бывают у женщин в разные периоды. Что же такое менопауза? Менопауза – это диагноз, который мы ставим постфактум. Менопауза – это последняя менструация в жизни женщины, которая случилась год назад. Все остальное – это период около менопаузы, переменопаузы. Естественная менопауза всегда наступает, когда перестают работать яичники, а точнее заканчиваются яйцеклетки или половые клетки в яичниках. Не секрет, что все наши яйцеклетки, с которыми мы живем, закладываются у нас, когда мы у своих матерей находимся внутриутробно. Вот сколько нам заложило природа, столько у нас и есть. Поэтому у одной женщины менопаузы наступит в 45 лет, это нормально. А у другой женщины менопаузы наступит в 55 лет, это тоже нормально. Это все зависит от богатства наших яйцеклеток. На средний возраст, возраст наступления... Другие друзья, друзья, после небольшого перерыва, связанного с генеральной уборкой, которая у нас здесь произошла на нашем вебинаре, мы продолжаем тему разговора о физическом и психологическом здоровье, что очень актуально сейчас. А Наш эксперт Анна Владимировна, врач-гинеколог и УЗИСТ, продолжает свой рассказ. Анна Владимировна, пожалуйста. Сейчас видно мой экран? Да, да видно, замечательно. Так, так Хорошо, так, тогда мы полезно. продолжим. Итак, мы угу. определили, что менопауза – это нормально, а климактрический синдром может быть патологическим. Проявляется он в соответствии с теми системами организма, которые затрагиваются, которые влияют на снижение уровня гормонов женских. Но в первую очередь всем известные приливы. Это сердечно-сосудистая система, это смена очень быстрой температуры тела и, соответственно, быстрая реакция сосудов на расширение и на спазм. Сосуды расширяются – горячий прилив, сосуды сжимаются – холодный прилив. В связи с... Этими же изменениями психоэмоциональные расстройства, нарушение сна, фрагментация сна, когда женщина просыпается в холодном поту или просто очень становится тревожной, она становится, может говорить о том, что она становится злая, раздражительной, она не может сосредоточиться, не может концентрироваться на работе. Очень неприятные вагинальные мочевые синдромы. Они не сразу появляются, они больше с течением времени. Учащенное мочеиспускание, неудержание мочи, проблемы с сексуальной активностью в связи с сухостью влагалища и так далее. Очень эм, страшное... Неприятное осложнение – это разрежение костной ткани, остеопороз. Потому что если женщина сломала шейку бедра, то это глубокий-глубокий инвалид. И только у женщин бывает остеопороз в связи с тем, что только у женщин, а у мужчин не бывает менопаузы. Кроме всего прочего, женщина в менопаузе обычно набирает вес. И если раньше она была пухленькой, то она может войти в ожирение со своими рисками диабета, инсульта, инфаркта и так далее. Почему? Почему все это происходит? Итак, мы договорились, что менопауза связана с прекращением работы яичников и с дефицитом выработки в первую очередь гормона эстрогена. Какие бывают менопаузы? Менопауза бывает самопроизвольная, возрастная. Как я уже объяснила, сколько нам дали фолликулов, столько мы будем ходить с менструациями. Етрогенная или вторичная менопауза, если женщине удалили яичники по каким-то причинам. Если женщина пережила химию или лучевую терапию, тоже может наступить менопауза. И обычно врачи предупреждают женщин об этом, особенно это касается молодых женщин, особенно молодых и не рожавших женщин, которым предстоит химия или сильная лучевая терапия по другому заболеванию. Менопауза бывает своевременной от 45 до 50 лет и преждевременной, ранней или поздней. Итак, менопаузы нет. Просто наступает возраст 40+, плюс, и мы понимаем, что своему здоровью в это время придется уделять, наверное, больше внимания, чем 10 лет назад. Я всегда советую начинать с хорошего терапевта, потому что хороший терапевт вам расскажет отличную, конкретно для вас, особенно если это терапевт ваш, семейный, и он знает особенности вашей семьи, и ваша особенность, он составит вам хороший чекап, что проверится. И обязательно одним из пунктов этого чекапа станет гинеколог. Когда вы уже пришли к гинекологу, гинеколог составляет вам свой чекап. Что нужно сделать? Причем мы сейчас говорим не о назначении каких-то препаратов, а просто женщина пришла провериться, все ли у нее в порядке. Ну, сначала, естественно, опрос, осмотр, разговор. Во время осмотра мы берем мазки на онкоцитологию. Мы у всех женщин раз в год берем маски на онкоцитологию, то есть мы предупреждаем развитие рака шейки матки. Мы рекомендуем в дальнейшем сделать следующее исследование. Это УЗИ органов малого таза. Для женщин 40+, плюс это маммография. Причем не просто маммография, а теперь ну, в нашей клинике мы пишем маммографию, конкретно в двух проекциях с оценкой ПАБАЙРАЦ и АСР. Потому что только когда вот в диагнозе, когда описывают маммонографию, указаны вот эти аббревиатуры, значит маммография посмотрена грамотно, а не для галочки, что просто там нормы на какой-то бумажке написано. Если мы говорим о костях, то мы рекомендуем делать денситометрию бедренной кости и позвоночника денситометрия это рентгеновская нагрузка делается она первый раз оценивается минеральная плотность костей к данному моменту данной женщины а дальше ей говорят если у вас все прекрасно вы делаете раз в три года если минеральная плотность снижена но не сильно повторим через год а если там есть серьезные проблемы то женщина идет к ревматологу или эндокринологу это те врачи которые могут лечить остеопороз что еще было бы неплохо сдать биохимический анализ крови да мы смотрим как работает печень да мы смотрим липидный уровень холестерин триглицериды риски развития атеросклероза и связанного с ними инсультов инфарктов мы смотрим обязательно щитовидную железу такой скрининг щитовидной железы это сдать ттг один раз в год один гормон один раз в год хотя бы и если уровень ттг хороший и у женщин не было проблем с щитовидной железой, это бывает нам достаточно. Если начались уже нарушения менструации, то мы смотрим два гормона вперед – пролактин и ФСГ. Сейчас очень много говорят о дефиците витамина В12, поэтому… Некоторым пациентам мы предлагаем сдать на уровень, ниба 12, простите, заговорилось, о дефиците витамина D. И некоторым пациентам мы предлагаем проверить уровень своего витамина D. Но чаще всего я на своем приеме говорю о том, что мы живем в таком климате, где солнца в принципе нет никогда, и мы пьем всегда профилактическую дозу витамина D. Витамин D для женщины ⁇ это опять же крепкие косточки. И последнее исследование, о котором я тоже хочу упомянуть, это колоноскопия. Во всем мире рекомендуют делать даже здоровым людям, начиная с 45 лет, колоноскопию один раз в 5-10 лет. Все зависит от того, какой семейный анамнез у этого пациента. По-моему, мне кажется, я сейчас все сказала. Поехали дальше. А дальше я бы хотела оставшееся время посвятить не просто лекция это всегда немножко скучно бывает, ну и потом все равно для каждой женщины будет немножко свой вариант чекапа. А я прям взяла и в блоге спросила своих подписчиков, какие бы вопросы они хотели задать на эту тему своему гинекологу. И вот самые такие наиболее часто действительно задаваемые вопросы я прям буду зачитывать и стараться на них ответить так, что всем было понятно. Итак. Можно ли как-то подготовиться, чтобы переходный период прошел более мягко и без последствий? Но мы понимаем, что это сдает не врач, что это сдает пациент, и действительно это так и звучит. Но что значит не более мягко? Для того, чтобы быть здоровым, нужно вести здоровый Владимир, у вас немножко зависит. И это самое главное. Если можно, повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Чтобы быть здоровым, у вас завис звук на этом моменте. Анна Владимировна, вы нас слышите? Чтобы быть здоровым, надо вести здоровый образ жизни. Какие-то перебои а, у нас. Связи. Образ жизни, правда? А вы меня слышите? Да, вы сейчас слышу, да. Сейчас нормально. Алло. Вот Анна сейчас. сейчас нормально, нормально, да. Нормально? Сейчас нормально, да. Был, был небольшой сбой. Сейчас нормально. Это, видимо, интернет начинает отормаживать от, скорость. Это от меня зависит. Сейчас меня хорошо слышно? Сейчас нормально, да, да Надвадимна, все, продолжайте. Что совершенно не слышно, Диане. Может быть, есть смысл перегрузить перегрузиться, Анне Владимировне. Анна Владимировна. Анна Владимировна, опять происходит сбой у вас с интернетом. Давайте попробуем либо перезагрузиться, либо как-то, может быть, с другого устройства. Я попробую без конференции. Попробуйте, да, если можно, попробуйте пока вы перезагрузитесь, а я пока попрошу наших девочек задавать вопросы, чтобы к моменту окончания вашего рассказа у вас были какие-то вопросы уже готовы. Попробуйте сейчас что-то сказать, если без... Слайд-шоу будет лучше, слышно? У вас звук выключен, Анладивна. Включите у себя звук, да. Сейчас меня слышно? Да, сейчас нормально, да. Сейчас нормально. У меня отключена сейчас демонстрация, правильно я понимаю? Да, сейчас отключена демонстрация экрана, да. Тогда э -э я повторю последнюю свою фразу мы говорим о том, как перейти в менопаузу более мягко и с меньшими последствиями. В первую очередь мы должны вести здоровый образ жизни, потому что наше здоровье в наших руках. И есть вещи, которые мы действительно можем изменить, исправить, не допустить и быть более для этого здоровыми. Первая вещь – это вес. И мы говорим о нормальном индексе массы тела. То есть вес должен быть, когда мы считаем индекс массы тела, это рост и вес не более 25. Второе – это отсутствие вредных привычек. Ну, конечно, отсутствие курения, отсутствие злоупотребления алкоголем, и, конечно, на наркотике тут и говорить не о чем. Третье – если есть хронические заболевания, то желательно, чтобы они были компенсированы. То есть подобрано такое лечение, в котором пациент достигался ремиссии. Четвертое. Сейчас очень много говорят о восполнении дефицитов организма. Дефицитов в первую очередь. Чаще всего женщины страдают от анемии в связи с обильными менструациями. Это бывает очень часто. И она живет всю жизнь и говорит, что «да, у меня всю жизнь анемия». И у мамы была анемия, и всю жизнь я так живу. Нет, анемия лечится, менструации можно делать менее обильными, а дефицит железа реально восполнять. И второй, более частый дефицит, мы, я уже о нем сказала, это дефицит витамина D. Итак, я бы хотела перейти к следующему вопросу. Понятно, чтобы пережить менопаузу более-менее спокойно, надо подойти к ней наиболее вооруженной здоровьем своим именно. Сейчас одну минутку, я все-таки попробую подключить. Попробуйте, может быть, он немножко отдохнул и захочет. Да, одну одну минуту. Сейчас у меня вылетело все, но я сейчас быстренько попробую сделать, потому что я забыла, какие, какие вопросы. У просто... нас тут да, девушки говорят, что мы и так все хорошо понимаем, и можно без табличек, если это не дает ну, Смотрите, мы сейчас попробуем, если у нас не получится, хорошо. будет опять тянуть, Хорошо. тогда да, тогда мы сделаем просто вкусный рассказ. Сейчас мы сделаем такую попытку еще одну. Анна пожалуйста, включайте презентацию. Да-да-да, я, я, я сейчас пытаюсь, и так видно? Сейчас, сейчас, сейчас, вы меня научили, как сделать, секунду. Да. Слайд-шоу, и, перв... да, и с первого, уже не с первого, а с какого слайда пролистайте. Угу. Итак, следующий, следующий вопрос. Почему... Действительно очень интересный и очень часто женщины говорят, почему в менопаузе я прибавляю. Это легко объясняется. В менопаузе меняется наш гормональный фон. Гормоны яичников падают. Но у нас еще гормоны вырабатываются в головном мозге, которые контролируют все наше тело, в том числе яичники. Так вот, гормоны в головном мозге пытаются включить яичники, вырабатывая высокий уровень своих гормонов, в первую очередь ФСГ. Этот ФСГ пытается включить яичники, его очень много, но яичникам нечем ответить, я уже сказала, фолликулов нет. У ФСГ, кроме того, что он пытается стимулировать яичники, есть и другая функция. Он говорит, хорошо, яичники не могут дать нам эстрогена, тогда я заставлю его вырабатывать в жировой ткани. И под действием этого гормона начинает образовываться бурая жировая ткань, в первую очередь на уровне живота и бедер, в которой вырабатывается эстроген. Но от этого нам не легче, женщина прибавляет вес. весе. Поэтому на вопрос, как не прибавить в менопаузе, ответ один – сократить калорийность. Ответ никому не нравится, он неинтересный, волшебные таблетки не существуют мы действительно к периоду менопаузы должны пересмотреть свой рацион и процентов на 30 в среднем его уменьшить. Следующий вопрос. Какие витамины необходимо принимать в этот период обязательно? Из обязательных, я бы сказала так, один витамин D, потому что дефицит у нас у всех, мы не живем в солнечной стране. Все остальные витамины просто так принимать не надо. Не надо принимать просто так комплексные поливитамины. Все витамины прекрасно усваиваются из пищи. Чем разнообразнее наш с вами рацион, тем лучше восполнены наши дефициты по витаминам. Владимир, а если вы... можно, курсором по экрану проведите. У вас там открыто окно, еще дополнительное. Вот. Угу. Угу. Спасибо. А все остальные витамины мы должны получать из пищи. И только если у женщины есть расстройство пищевого поведения или какие-то заболевания, которые ограничивают всасывание витаминов, тогда назначаются они ей отдельно. Потому что передозировать витамины очень даже можно. И особенно опасно принимать комплексы заграничные. Особенно, если они являются не лекарствами, а БАДами, потому что они не сертифицируются по количеству и входящим в состав веществам. Будьте аккуратны, всегда советуйтесь с вашим врачом, что вы пьете и зачем вы пьете. Итак, какие предвестники менопаузы? Иногда предвестники есть. Чаще у женщины становятся месячные, более частыми. Например, всю жизнь женщина жила с интервалом между первыми менструациями 28-30 дней. А тут менструации стали приходить через 21-22 дня. Частый симптом говорит о том, что возможно, и особенно если возраст подходит, возможно, скоро начнется менопауза. Или начинаются задержки. Но обычно тоже женщина понимает, что мне вот столько лет, и задержки обычно реагируют спокойно. Или бывает так, что у женщины прошла, ой, прошла менструация, и все, и больше месячных не было. Поэтому у каких-то женщин есть предвестники в виде нарушения цикла, а других женщин их нет. То же самое с приливами. Не у всех женщин есть приливы. И не у всех женщин это тяжелые приливы. Поэтому каждая женщина разная, и симптомы могут быть разными. Прием фитогормонов к женщинам в период менопаузы. Я хорошо отношусь к фитогормонам, но мы должны понимать, что как работает гормон настоящий. В нашем теле есть рецепторы. Это такие выросты, которые ловят из крови наши гормоны. И когда они находят гормон, они его захватывают и друг к другу подходят, как ключ к замку. Идеально. Фитогормон – это вещество, немножко похожее на гормон, но вообще-то не очень похоже. Поэтому некоторые рецепторы, возможно, можно обмануть, но на самом деле это как вставлять в замок ключ, который сломан или вообще не от этого замка. Поэтому многого ожидать от фитоэстрогенов не нужно. У некоторых женщин они бывают очень эффективны. но, скорее всего, этот эффект связан с тем, что женщина принимает что-то, и ей так легче. Поэтому к фитогормонам я отношусь спокойно. Никто в мире особенно не доказал их прям такую вот выраженную эффективность. Как вы относитесь к ГЗТ? Я перевожу. ГЗТ – это менопаузальная гормональная терапия. Я отношусь так, как и к любому другому лечению. Менопаузальная гормонотерапия должна быть назначена врачом по показаниям с учетом рисков, потому что есть разные виды гормонотерапии – накожные, таблетированные, в виде спиралей, в виде колец, чего только не придумано, в виде кремов. Есть разные женщины, кому-то надо, кому-то нет. Из тех, кому надо, кому-то можно, кому-то нет. Поэтому это очень индивидуально, но в хороших руках. Это очень хороший инструмент продления нашей молодости на какой-то период. Как оставаться прекрасными и желанными ощущения при сексе? На самом деле, когда-то я давно прочитала, что у индейцев Америки женщина в период менопаузы считалась женщиной в расцвете, потому что, наконец-то, ей не надо было предохраняться. И они, наоборот, активизировались в сексе, и ничего их не смущало. Поэтому мне кажется, что то эта тема тоже бывает очень разная у разных женщин. Не у всех женщин возникают проблемы с менопаузой в интимной жизни. Но если проблемы возникают, то, скорее всего, эти проблемы связаны с э, изменением слизистых наших интимных мест. Это все можно поправить и сделать так, чтобы слизистые оставались увлажненные. И все будет, все будет нормально. Не надо этого бояться. И последний у меня вопрос. Эмоциональное состояние в этот период, как справиться с раздражительностью, паническими атаками, очень актуально. В начале лекции я говорила, что одним из проявлений климакса является нервная нестабильность. И она, к сожалению, бывает разной степени выраженности. Никто не отменял развитие депрессии в этот период или развитие психического заболевания какого-то в этот период. поэтому не все может решить гинеколог на приеме. И когда этот симптом наиболее выражен, когда он мешает женщине жить, то я обычно отправляю на консультацию грамотному психологу или психотерапевту, потому что нам нужно сдать, не стоит ли за всеми этими изменениями какой-то диагноз, который требует совершенно другого лечения отличного от гормонального. Итак, я закончила свою официальную часть презентации. Спасибо, что вы меня послушали. Если есть вопросы, я готова на них ответить. А, Анна Владимировна, во-первых, большое спасибо за ваше терпение и мужество, потому что действительно так сложно было преодолеть вот эти вот наши... Неодолимые, к счастью, обстоятельства. А, значит, мне очень э, интересен вот такой вот вопрос, который связан с ранним явлением менопаузы. И вот как раз на эту же тему вопрос у нас есть в чате. Хочу задать вопрос по наследственности. Если у моей мамы менопауза началась в 37, а у бабушки 39, какая вероятность у меня подобного явления? С одной стороны, это было бы прекрасно, не пить противозачаточные, не испытывать диких болей, заставляющих выключиться на три дня каждый месяц жизни. А с другой, если это произойдет со мной достаточно скоро, повлияет ли это на либидо, на состояние кожи, не будет ли раннего проявления морщин и седины? Ну, вот этот частный вопрос, но вообще в принципе… Я, говоря с нашими девочками, встречаюсь сейчас все больше с вопросами раннего появления предместников менопаузы, и раннего наступления менопаузы. Я бы фрагментировала этот вопрос на три, как минимум. Первое. Ненормально выключаться на три дня примесячных. Это очень поправимо. Пожалуйста, отправьте эту девочку в гинекологу уже. Это лечится. Второе. Мы точно не знаем, когда у конкретной женщины наступит менопауза. Мы можем посмотреть анализы, мы можем посмотреть запас яичников в фоллипулу. Но зная, что у ее мамы в 37, а у бабушки в 39, самый главный вопрос – всех ли она детей к этому моменту родит. И я бы об этом говорила. Потому что если наступит менопауза рано… То мы никак не можем это предотвратить. Она все равно наступит. Яичники истощаться, фолликулы кончатся. Вот. Мы можем дальше продолжить месячные, она будет жить с менструациями. Мы дадим ей гормоны извне, и ничего в этом страшного нет. Но предотвратить это мы не можем. Генетика вещь великая. Атосины не родятся, апельсины, как известно. Поэтому риски есть, но это не значит, что так будет 100%. Но риски есть, и есть риски большие. Поэтому нужно решить вопрос, в первую очередь, с детородной функцией к этому возрасту. А менопаузу мы поправим. И третий момент, который я не сказала, но сейчас хочу сказать. Менопаузальная гормонотерапия, к сожалению, не для красоты. Седые волосы бывают у женщин, с регулярными менструациями правда а кожа очень по-разному и у женщин с менопаузе реагирует поэтому мы ни в коем случае не назначаем гормоны чтобы было вот так не будет мы для других целей назначаем для сохранения сердечно-сосудистой системы для сохранения мыслительной системы для сохранения э, сексуальной функции мочевыводящей функции и относительно для сохранения плотности костей вот Спасибо большое. Анна Владимировна, в связи с этим вопрос вот здесь вот в чате, не в чате, а мне прислали в личку. Если женщина не выполнила все детородные функции, планирует еще детей или не было еще детей, каким образом ей при вот такой угрозе сохранить свою детородную функцию? Есть ли какие-то способы, может быть, тогда взять яйцеклеток? или Конечно, конечно. Вы уже ответили на этот вопрос. Слава Богу, мы живем в 21 веке. И если женщина, а таких сейчас больше и больше, знает, что у родственников была ранняя менопауза, она хочет отложить свою детородную функцию, она приходит, говорит об этом, и мы спокойно замораживаем ее яйцеклетки. Причем чем моложе она придет, тем лучше, потому что яйцеклетки стареют вместе с нами. Лучше их заморозить раньше, и мы можем их подсадить в любом возрасте потом. Именно этой же женщине не обязательно прибегают к суррогатному телесу в этом случае? Этой же женщине, даже если у нее уже наступит менопауза. Ну, я... Это исчерпывающий ответ, я думаю, на такой очень важный вопрос. Дорогие девушки, какие вопросы еще есть, пожалуйста, либо в чате, либо можно поднять руку и задать вопрос нашему доктору. Я пока задам вопрос. Вы говорили о колоноскопии как об одном из исследований. Я знаю, что в некоторых странах с определенного возраста берется анализ на скрытую кровь в кале. Входит ли у нас этот анализ в скрининговые обследования и с какого возраста, как часто это нужно делать? Да, у нас входит этот анализ в обследование обследование и 45 лет мы должны это делать. Должны. Но все-таки более эффективно смотреть колоноскопию. Если выбирать между этими двумя исследованиями, надо выбирать колоноскопию. Если колоноскопия невозможна, придется ограничиваться калом на скрытую кровь. Мы можем взять на вооружение, что раз в 5-10 лет мы делаем колоноскопию, как бы неприятно это ни было, а в промежутках между этими анализами можно сдавать там раз в два года на скрытый год. Да, это недорогой анализ, абсолютно доступный. Спасибо большое. Девушки, есть ли еще вопросы к Анне Владимировне, или мы переходим к следующей части. Если есть вопросы, которые вы стесняетесь задать, можете написать мне в личное сообщение, я их озвучу. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Так, вот я хотела такой вопрос задать. У меня с 2014 года, ну, возраст уже был прилично за 6, ну, 62 года, была диагностирована методом денситометрии остеопороз, первой, ну, как бы это первая степень остеопении, как мне объяснили. И в связи с этим я там пропила когда-то в начале там какой-то курс препарата типа остеопар, что ли, я уже сама плохо помню. А впоследствии мне эндокринолог рекомендовала пить ежегодно курс Кальцимин адванс с минералами, такой вот препарат, и в сочетании с витамином D3. Вот я это все практически каждый год делала и ну, проходила раз в два года, наверное, эту денситометрию. И остеопения была на одном и том же уровне. Что вроде бы не было там никакого прогресса, ухудшения, по крайней мере. Но вот в этом году в связи там, с тем, что вакцинировалась, сдавала анализы разные там, на антитела и заодно сдала вот первый раз в жизни кальций общий, кальций ионизированный, витамин D. Никогда раньше не сдавала. В итоге все эти показатели оказались в норме. И вот у меня проблемы, я не стала тогда заморачиваться и пить опять этот курс. Думаю, а в принципе, может быть, все-таки есть смысл хотя бы вот раз в год пропивать этот кальцемин-адванс и в сочетании с витамином D, который вроде бы можно и так пить без всяких кальциминов, да? Вот такая у меня проблема. Значит, лечением остеопороза все-таки гинекологи не занимаются. Не, я, не я понимаю, из вашего, но... из вашего вопроса вытащу важную информацию для всех остальных. Итак, нужно ли пить добавки кальция? Мой ответ – нет, всем подряд не нужен. Дело в том, что кальций великолепно усваивается из пищи, просто великолепно. И если мы с вами, женщины, понимая о том, что свои кости нам надо беречь, будем в своем ежедневном рационе на столе иметь творог, сыр, рыбу, и другие продукты, богатые кальцием, то нам никаких добавок не нужно. Он прекрасно усвоится. И это вы доказываете, имея хороший анализ на кальций. Правда? А вот да. витамин D мы пьем, потому что его нам не хватает. Ибо у нас нет солнца и нет в достаточном количестве жирной морской рыбы, как у норвежцев. А вот если у меня показатель витамина D, но это был конец апреля, 38,9%. Это, конечно, небольшой запас от нижнего предела. Какую вот дозировочку пить? А то я стандартная я... доза для всех нас от 500 до 1000 в сутки безопасна и поддерживает уровень витамина D примерно на, на одном и том же уровне. <связывающие> Спасибо большое, Жанна. 100, я думаю, 1000. вы услышали ответ на вопрос. Это важно не только для вас, все участницы должны это услышать, что да. вот эта безопасная норма от 500 до 1000 она да, может да. приниматься без контроля, без, без контроля, да. Без контроля. Ну это понятно. Просто да. меня кальцимин интересовал гораздо, конечно, больше, потому что не очень понятно. Все эти годы я его пропивала и вроде бы, может быть, за счет этого в том числе, как мне говорила эндокринолог, поддерживается хотя бы та же степень устойчивее, а нет ухудшения. Я... а в этом году вот я что-то смотрела на свой кальций и подумала, что наверное не стоит Спасибо Ой, большое. Жанна, я хочу и вам, и остальным нашим участницам сказать, что как раз в это воскресенье в нашей рубрике «Воскресный маршрут здоровья» будет публикация нашего эксперта-эндокринолога Маргариты Федоровой, посвященная остеопорозом что вот видите, мы с вами попали в точку. Действительно, этим занимаются эндокринологи. И, пожалуйста, вы можете пролистать те публикации, которые были до этого. Это было несколько публикаций, посвященных различным аспектам эндокринологии от Маргариты Федоровой. И вот очередная будет как раз посвящена вот этому вопросу остеопороза и его профилактики. Спасибо большое. Еще, если есть вопросы, пожалуйста, у вас есть возможность, они Владимир задать их. Вот если нет, мы переходим сейчас к следующему нашему разделу, это вот психологическое здоровье, наши страхи, связанные с тем, что мы оттягиваем поход к врачу, и вот, как говорила Анна Владимировна, приходят на прием разные люди, я так понимаю, что приходят не только профилактически, а иногда в такой ситуации, что врачи хватаются за голову и думают, где же ты, дорогая моя пациентка, была раньше, так вот, почему, что нам мешает идти вовремя, почему мы иногда сами вредим себе и создаем сложности и своему организму, и врачам. Пожалуйста, Любочка, вам слово. Спасибо большое, Марин. Добрый вечер, дорогие коллеги. Хочется прямо так сказать, дорогие подруги, коллеги, только лишь, наверное, потому что мы вместе с вами сейчас идем по одной тропе, по тропе здоровья, и хочется, конечно, чтобы эта тропа никогда не заканчивалась. Но, к сожалению, в нашей жизни происходят такие моменты, когда действительно, что называется, гром среди ясного неба начинает э, нас тревожить. И очень часто происходит так, что мы думаем, ну что ж такое, вот, вот ну почему я раньше не пошла к врачу, почему я раньше не смогла провериться для того, чтобы избежать вот этого грома. И... Вы знаете, здесь, наверное, очень много И вот даже то, о чем говорила сегодня Яна Владимировна. Я хочу на своем примере рассказать. Да, я действительно в анамнезе имею рак молочной железы. Этот гром для меня грянул в 2005 году. Сегодня, мне кажется, с одной стороны, это было очень давно, но с другой стороны, это настолько яркие, э, эмоциональные, наверное, были переживания, что я и сегодня об этом хорошо помню. Это было совершенно случайно. Я была абсолютно, как мне кажется, здоровой женщиной, с активной жизненной позицией, с активной работой, э, с нормальной семьей. То есть как бы ничего не предвещало и мне казалось, что так будет всегда. И когда я сама у себя обнаружила это небольшое уплотнение, то, вы знаете, наверное, самое первое, что помогло, у меня не было размышлений идти к доктору, мне идти к доктору. То есть я обратилась к врачу в четверг, в пятницу мне поставили диагноз, а на следующей неделе в среду я уже лежала на операционном столе. И я хочу сказать, что да, вот очень часто именно рак молочной железы, он обнаруживается либо на приеме у доктора, у того же гинеколога это быть может, или когда мы самостоятельно можем проводить обследование, самообследование об этом много сегодня тоже говорят. Но я хочу сказать, что здесь очень большую роль вот в том, что мы избегаем похода к врачу. И вот то, вот смотрите, Анна Владимировна сегодня не случайно ведь говорила о том, что это те обследования, которые нужно проводить регулярно, не от случая к случаю, а там с какой-то определенной периодичностью. И очень часто мы на самом деле не идем к доктору и избегаем порой этого, потому что есть те мифы, которые существуют в нашей жизни, в, нашем, в нашей культуре быть может, которые нам как бы не дают вот этого шанса определить то или иное заболевание, которое мы может возникнуть у нас на ранних этапах. И вот один из таких, наверное, первых моментов, которые мне хочется сказать, это то, что нами очень часто правит страх. Страх того, что у меня могут что-то обнаружить. У меня же ничего не болит. Зачем мне идти к доктору? Да? Это тоже вот такой вот миф, что со мной ничего не, произ... не может произойти, потому что у меня ничего нет никакой симптоматики, чтобы говорилось о том, что я болею. И вот этот страх, он на самом деле порой парализует нас до того, что мы отказываемся и оттягиваем день ото дня, неделя за неделей. И когда мы оказываемся все равно у доктора, то, наверное, самое страшное, вот по крайней мере, с тем заболеванием, которое я перенесла, услышать, когда врач тебе скажет, мы, к сожалению, не можем вам уже помочь так, как могли бы помочь, там, например, полгода назад или год назад. Страх – это нормальная вообще-то вещь, да, это, это не боится, наверное, только тот человек, который уже не живет. И та тревога, которая есть у нас, у, нас, у каждого из нас, она очень часто возникает ситуативно по той ситуации, в которой мы оказываемся в, той или той, в тот или иной момент жизни. Поэтому говорить о том, что я сильная трусиха, наверное, нет никакого смысла. Нужно просто сделать вот этот первый шаг, и подумать о том, что это тот миф, который мне не дает возможности сегодня обратиться в, э, к доктору. Есть еще один момент, который мешает нам и который тоже рождает вот это, вот это вот оттягивает э, наше э, посещение доктора. Я еще молодая, у меня ничего не может быть. И вообще, пометуя о том, например, что очень многие заболевания, в том числе рак молочной железы, может иметь наследственную природу, можно подумать о том, что у меня в роду-то никого не было. Какой смысл идти и проводить те или иные исследования, проводить те или иные анализы? Да? И это тоже может нам очень почему помешать, потому что если мы сегодня посмотрим ту статистику, которая, к сожалению, есть, например, по онкологическим заболеваниям, в том числе по женской репродуктивной системе, то это те онкологические заболевания, которые, к сожалению, очень помолодели за последнее время. И думать о том, что если у меня среди тетушек, бабушек, мамы не было таких пациентов, да онкологических, например, клиник, то значит и со мной ничего не произойдет. То есть это тоже вот какие-то такие вот мифические вещи, которые не дают возможности сделать вот этот вот самый, самый первый шаг. Ну и если говорить вот уже совсем о больших таких тревогах, о больших таких страхах, то, к сожалению, очень часто до сегодняшнего дня даже существует тот миф, что рак – это смерть. Уверяю вас, вот не случайно я сказала, что впервые мне диагноз был поставлен в 2005 году, к сожалению, в 2012 году у меня был рецидив, и я снова перенесла и операцию, и химиотерапию, у меня всего 10 курсов химиотерапии, это не так много, но на сегодняшний день это не смерть. На сегодняшний день мы говорим о том, что это то заболевание, которое, да, к сожалению, носит такой хронический характер, но это контролируемое заболевание. Это то заболевание, которое, по крайней мере, рецидивы, которые можно контролировать и можно предугадать. А каким образом это можно сделать? Только тогда, когда мы придем к доктору, только тогда, когда мы будем посещать вот в той системе, о которой говорила Иоанна Владимировна сегодня, когда мы сможем на ранних этапах, Выявить с помощью каких-то, ну, вы знаете, небольших звоночков, которые врач может рассмотреть как некий такой шаг к началу заболевания. Поэтому, конечно, сегодня это не приговор, сегодня это заболевание. А если мы говорим, например, о раке молочной железы, то это одно из тех онкологических заболеваний, которое сегодня подвергается хорошей терапии, много новых приемов. Я даже на себе могла это испытать, когда в 2005 году это было одно лечение, это были одни препараты химиотерапии, в 2012 году это было совершенно... Это было похожее, да, это была та же схема, но это были другие препараты и переносились. Гораздо легче та же химиотерапия. И можно было говорить о том, что наука она шагает вперед. И те препараты, которые появляются сегодня в арсенале наших доктор докторов, они дают возможность и раньше увидеть, приближающиеся заболевания и, конечно, чем раньше мы это увидели, чем раньше доктор распознал, тем это лучше поддается не просто коррекции, а лечению прежде всего. И э, наше качество жизни оно приобретает сегодня совершенно другое э, на фоне лечения. Я имею в виду, совершенно другую картинку. Ну и, э, конечно, нужно еще помнить о том, что я, по крайней мере, очень много встречалась со своими подругами, которые были в этом же диагнозе, которые говорили ну, почему я-то? Это, наверное, наказание свыше за что-то мне. Знаете, вот мне кажется, что этот вопрос нет никакого смысла задавать себе. Вот это нужно принимать, наверное, как некую данность. А чтобы избежать этой данности, опять же, мы говорим о том, что если мы боимся диагностики, если мы боимся посещения доктора с тем, чтобы предугадать вот это появление этой болезни, то тогда, к сожалению, это, наверное, будет звучать уже как наказание самому себе за то, что ты не сделал этот шаг чуть раньше. И вы знаете, я хочу сказать еще вот о чем. Это, наверное, уже психология женщины. Вы знаете, мы всегда заботимся о ком-либо, о детях, о своей семье. Приходя в магазин, мы помним о том, что нам нужно приобрести, там, я не знаю, для сына вот это, для дочери вот это, а еще у нас есть попугайчик, а еще у нас есть, я не знаю, кошечка. И мы очень часто забываем о себе. И мы как бы вот, ну для себя ладно, в следующий раз. И вы знаете, вот на самом деле вот эта вот забывчивость себя, как мне кажется, она происходит от того, что мы очень часто не любим себя. А, и очень часто любовь к себе воспринимается нами как, ну, в большей степени как эгоизм. Вот с психологической точки зрения, особенно если мы будем стоять на платформе гуманистической психологии, это совсем не так. Любить себя – это значит заботиться о себе, заботиться о своем здоровье заботиться о своем профессиональном росте. Быть в тонусе это значит действительно заботиться о себе с любой ипостаси. И тогда это будет тогда, э, ситуация любить себя. Поэтому э, действительно поход к врачу, э, проведение тех или иных диагностических исследований, скрининговых исследований – это тот шаг, который мы можем сделать, когда говорим о любви к себе. И я должна сказать, что, конечно же, изменяется, когда тебе ставится такой диагноз, безусловно. И э, всегда мы говорим о том, что вот есть некая такая черта, когда мы говорим до и после. И вы знаете, я могу сказать и о себе, и вот о тех подругах, которые тоже в диагнозе были, что вот эта любовь к себе, она начинает проявляться по-другому. Мы только тогда начинаем разрешать себе делать то, что нам нравится. Разрешать себе делать то, что хочется делать. Знаете, вот я себе это разрешила, но только тоже не сразу. Но я начала путешествовать. Я начала заниматься любимыми делами, такими, как там вот Надя, например, знает. да. Вот, я сейчас развожу розы. Мы построили дом, у меня родились внуки. Жизнь, да, она не заканчивается. Вот самое главное – сделать вот этот шаг к себе, шаг к тому, чтобы предугадать, чтобы избежать той проблемы, которая может привнести, к сожалению, беду в наш дом. Поэтому бояться – это нормально, не нужно думать о том, что это какое-то психическое заболевание, нет, это абсолютно нормальная ситуация тревоги. Но вот. Перешагнуть через себя, пометуя о том, что я делаю, я люблю себя, и пометуя о том, что я делаю для себя добро прежде всего, наверное, это самое важное для того, чтобы записаться на прием к врачу, провести необходимые исследования, удостовериться в том, что ты здорова и можешь жить абсолютно спокойно. Ну а если есть на самом деле какие-то вот такие, вот то, о чем Анна Владимировна говорила, панические атаки, какие-то очень серьезные вещи, когда ты просыпаешься среди ночи, когда у тебя постоянные мысли на том, как бы не заболеть, как бы не заболеть, такие навязчивые состояния, то тогда, конечно, нужно обратиться к специалистам, это могут быть клинические психологи, это могут быть психотерапевты. Которые обязательно смогут вам помочь избежать этого состояния и э, прийти к доктору для того, чтобы действительно уже понять, что ты здоров и понять то, что ты можешь жить абсолютно спокойно. Наверное, вот если коротко, то, то наверное, это так. Но ну, я еще да. Большое спасибо за вот этот вот а, такой позитивный настрой. Любочка, я а, на правах старой знакомой и подруги а, хотела еще вот вернуться к такому моменту. Предположим, угу. человеку поставлен диагноз, и а, он действительно находится вот на этом перепуте между до и после. Я помню, как ты на одной из встреч, вот, когда мы начинали наш проект, тогда вот в Твери, в Туле, в нескольких городах, рассказывала о том, как ты проходила диагностику, по-моему, это МРТ было, как тебя вот погрузили в этот контейнер и вот как ты сама себя воспринимала в этот момент и все, что с тобой происходит. вот Если можешь, поделись вот этими вот приемами как бы переключения своего сознания на позитивную волну. На самом деле, когда женщина находится на лечении, то очень много непонятного происходит. Ты не знаешь, как будут на тебя действовать препараты химиотерапии, потому что огромное количество слухов, мифов, что это вообще жутко, что это вообще плохо. У меня подруга мне сказала, ты знаешь, это вообще это ужасное состояние. Я помню, когда мне сделали первый укол химиотерапии, у меня первая химиотерапия была на протяжении 10 дней, там, с определенным порядком. И я помню, как я первый день лежала и думала, так, сейчас мне нормально. Наверное, сейчас через 10 минут обязательно начнется вот эта плохость. И вы знаете, я себя вот этим ожиданием довела до того, что у меня действительно началась паническая атака, и я, я просто вот настолько крутилась и вертелась на кровати, что просто разорвала себя просто вот, вот этим кручением. То есть самое первое, что нужно делать, это обязательно расспрашивать, задавать вопросы доктору. Вот у Анны Владимировны сегодня было прямо да, вот, вот эта вот запись. Нужно не, как сказать, не, не думать о том, что я это помню, Обязательно записывать на листочке, какие вопросы я хочу задать доктору. И сегодня наши врачи к этому готовы. И тогда вы будете получать эту информацию в полном объеме, что нужно сделать. А вот то, Марина, о чем ты говоришь, это когда я лежала на лучевой терапии. Это вот я помню такой огромный бетонный бункер, куда ты заходишь один, в полной темноте ты лежишь и вообще не понимаешь, что тоже сейчас будет. И ну, там проходит большое количество, там, порядка 24 сеансов вот, лучевой терапии. И, конечно, тоже не сразу, я просто вспомнила, что есть такой прием, прием визуализации, он в психологии очень часто используется. И я просто стала представлять о том, что такое луч. Луч – это луч света, луч солнца. Солнце – это жизнь. То есть я стала для себя представлять то, что вот этот вот луч, он просто э, вот дает как бы тебе эту жизнь. И изначально вот это вот операционное поле, которое есть, и ты на него смотришь, порой прям закрыт. Не смотришь, а даже закрываешь глаза, чтобы не видеть, потому что страшно, да. И я всегда представляла, что это вот некая пустыня, и когда туда попадает вот этот луч, то эта пустыня преображается, потому что это жизнь. И вы знаете, самое это удивительное, вот с каждым сеансом я пыталась себе вот это вот представлять, то есть я, у меня потом на этой пустыне стала появляться травка, потом стали появляться какие-то цветочки. И я помню, на заключительном сеансе это уже порхающие бабочки, это уже цветущий лук, и это действительно не какой-то лучик солнца, а просто вот настоящий яркий день, который дает жизнь. Который дает позитив и который не дает думать вот о той пустыне, которая была в самом начале. То есть ведь очень важно не просто вот там обладать какими-то знаниями, да, а очень важно вот найти для себя какую-то позитивную такую действительно нотку, которая дает возможность тебе перешагнуть вот этот вот рубеж, да, умения, депрессии, потому что это тоже нормальный Нормальные состояния, особенно в начале, когда тебе только выставлен этот диагноз. Но я еще раз хочу повторить, нужно помнить всегда о том, что сегодня это лечится, сегодня есть хорошие препараты, которые доступны и которые могут поддержать женщину даже на тяжелых достаточно стадиях развития этого заболевания. Да, спасибо есть. большое. Любочка, вы знаете, вот я хочу сказать участницам, что вот с момента того, как я первый раз услышала вот эту историю про визуализацию, вот прошло, наверное, лет 10, вот это было давно, и я настолько это запомнила, что я иногда в каких-то сложных ситуациях применяю этот прием. Любочка, спасибо большое. Да, его можно на самом деле, Марина, его можно применять в любой ситуации, даже вплоть до того, что когда сидишь на каком-то не очень приятном совещании, то тоже можно представлять какую-то позитивную картинку, и она изменит твое восприятие той ситуации неприятной, в которой ты оказался. И вообще появляются совершенно другие мысли, появляются другие слова, которые ты можешь в этот момент произнести. и Это очень часто помогает, это правда. Спасибо большое, спасибо за этот прием. Здесь есть в чате вопросы. Mm -hmm. Если на фоне диагноза возникла депрессия, что делать в таких случаях, если она уже случилась? Ну вот я не случайно сказала, что если это серьезные переживания, то лучше, конечно, обратиться к специалистам. Но у нас сегодня есть еще один ресурс в этой ситуации. У нас есть целая, ну как сказать, плеяда рабных консультантов. Это те женщины, которые перенесли, которые имеют этот диагноз, но прошли специальное обучение. И можно обратиться, вот я просто вижу здесь девушки из Костромы, из Тулы, во многих очень городах Российской Федерации сейчас есть равные консультанты, можно обратиться на сайте фонда Александра, и там подскажут, как можно выйти на этих людей, и просто переговорить с ними, выяснить, что, что вызывает, как вызывает, как вы переживаете эти депрессивные состояния. Если равный консультант не может вызвать из этой ситуации то всегда на поддержку приходят специалисты это абсолютно точно потому что депрессия это все-таки уже клинический диагноз на самом деле и очень часто там нужна уже медикаментозная поддержка то есть мы не можем сказать мы вы знаете это в бытовом таком вот варианте мы говорим у меня депрессия да это какие-то депрессивные настроения но если это настоящая депрессия как заболевание то нужно однозначно совершенно без медикаментозной поддержки здесь невозможно будет обойтись Спасибо большое здесь очень важно, действительно, разделять вот просто какое-то да. тягостное состояние и реальные клинические проявления болезни. Что касается равных консультантов и вот тех женщин, которые, как Люба, перенесли заболевание и готовы об этом говорить, а это действительно, согласитесь, не просто вернуть себя в те воспоминания для того, чтобы облегчить сегодняшнее состояние женщинам, которые находятся в периоде постановки диагноза и лечения. То у нас у проекта Кэшер тоже есть такие группы, они вот начинались. Да нашей общей программы, есть такая группа в Туле, и сейчас технические возможности позволяют и онлайн-консультирование, да. да, переговоры с такими женщинами, мы прекрасные взаимоотношения сохранили и продолжаем их с Тверской группой Катя Грабельникова, которая вот вместе с Надей весна поначинала и сейчас продолжает эту программу, тоже наши партнеры, поэтому если есть какие-то вопросы, и вы хотите поговорить не со специалистом-врачом, а с человеком, имеющим опыт преодоления заболевания, а вот, как говорила Люба, это очень важно, расспрашивать, понимать, что ты не одна, и вот эту ситуацию переживали многие ее преодолели и победили. Пожалуйста, обращайтесь, мы свяжем вас с нашими э, консультантами, которые помогут преодолеть эту ситуацию. А Маша Тесверякова хотела задать вопрос. Вы напишите или озвучите его? Да, да конечно. Здравствуйте, я лучше озвучу, потому что да, а, ну, с определенного возраста вот, я стала бояться ходить к гинекологу. То есть если я была там молодая девушка, там мне 18-20 лет было, я не боялась. То есть мне не было там стыдно, противно, как многие женщины сталкиваются. Но где-то с 25 лет, а, так как у нас город достаточно небольшой, и у нас есть такое как понятие, как а женская консультация вот, по месту жительства. И там вот у тебя сидит вот, один врач, и к другому у тебя нет возможности попасть. А к частному доктору, соответственно, нет средств. И ты приходишь к этому частному врачу, то есть он тебя уже так видит. Ага, это опять ты, которая год назад сказала, что я пока не хочу детей. То есть дело в том, что врач, вот я говорю вот о конкретном докторе, том, к которому, которому ходила я много лет, по месту жительства. Она, вот, ой, 25, а когда рожать? А пора. А кто, простите, тебе дал право решать за меня, пора мне или нет? И вот после... Этого, того, как она услышит, что нет, не хочу, то есть у нее как будто цель сагитировать меня скорее на, на рождение ребенка. То есть последний раз я ей сказала, простите, а кто вам дал право решать? Вы же не знаете моей жизненной ситуации, смогу я, не смогу. Я говорю, да, аборт – несомненный грех. Но это я не про себя, uh -huh. это, я просто сказала, аборт – несомненный грех. Но говорю, еще больше грех родить ребенка, которого тебе не надо, и всю жизнь жалеть о том, что ты его родил. Она сказала, что мне надо к психиатру. А я на нее жалобу главврачу накатала. И больше я у гинеколога не было несколько лет. Маш, ну то, о чем вы говорите, к сожалению, имеет место быть в нашей жизни. Это лишь говорит о непрофессионализме тех врачей, с которыми вот вы столкнулись. И то, что вы сейчас не можете пойти к доктору, это только лишь вот тот негативный жизненный mm -hmm. опыт, который вы имеете. И, конечно, ну, условно говоря, все люди разные, все врачи разные, да, очень сложно перейти вот эту вот ситуацию, вот эту грань, не ответить, да, вот на, на те пожелания в кавычках врача, которые она вам высказывает. Но в этой ситуации есть определенные, ну, как мы говорим, словесные штампы, да, которыми можно воспользоваться, то есть постараться эмоционально отгородить себя вот от такого доктора и просто очень благожелательно попросить о том, что я бы хотела услышать только сейчас мнение о моем состоянии здоровья, связанных вот ну, именно с гинекологическим обследованием. Начала в том ключе, что вот вы тут, это самое, мы тут вас бесплатно лечим, а вы размножаться не хотите. Что значит размножаться? Я что, бабочка, гусеница, там, я не знаю, инфузория туфлика, которая там дроблением делится. Я человек, прежде всего, это, как сказать, мой выбор, да или нет? Конечно, конечно. Ну, видите, здесь можно только, наверное, было бы еще ответить. Вы знаете, я хорошо знаю программу, касающуюся демографического развития нашей страны. Я ее так поддерживаю. И так много сейчас социальной поддержки для, для, для тех женщин, которые рожают. Я занимаюсь этим вопросом и уверяю вас, как только... Дойдет момент, я обязательно вступлю в эту программу демографии. То есть, вы знаете, вот есть такие вот моменты, вы, наверное, заметили, что вот то, что я сейчас говорила, говорила немножко с юмором, да? Почему? Потому что юмор тоже великая сила, и когда ты, когда тот же вот врач, который вас таким образом принял, когда он слышит в наших словах ни сарказм, не эм, вот такое вот ответное, эм, может быть, даже где-то агрессивно настроено или какую-то обиду, он же ведь тоже цепляется за эту, за эту интонацию, за проявление вашего лица, потому что мы тоже сразу меняемся невербально то, как мы разговариваем угу. в этой ситуации. И если только мы вот Чуть-чуть, чуть повернем, понимая, что вот это вот человек, который, ну, вот, к сожалению, он такой, да, к сожалению, профессиональные качества у него таковые. Да, вот он не научился в свое время разговаривать с пациентами. Ну, что ну, же теперь делать? Я так понимаю, делать? что это тетенька советской закалки, то есть она пришла работать в эту клинику там в 90-м году, и она до сих пор там работает. Понятно, mm -hmm. что методы изменились, а вот у нее мозг не перестроился, что это все-таки прежде всего человек, который пришел за помощью. То есть я от убегала, как вот... то что вот старое, да. вот это все такое. Есть, вот даже другу... то, что вы, Маша, вот то, что даже вы сейчас ну, вот, э, какие-то характеристики даете этому доктору, как раз и говорит вот о этой неприязни, глубокой неприязни, которая у вас сформировалась давно и э, которая в вас живет. И поэтому, ну, может быть, какие-то личные контакты, ведь можно же договориться, когда принимает доктор с другого участка. Ну, то есть надо просто искать, то есть уйти тогда от этого человека, который вам приносит такую вот эмоциональную Ой, душевную, а? душевную боль. У меня есть, например, возможность иногда там по неврологическому заболеванию, когда я в кардио наблюдаюсь, она говорит, не хочешь гинеколога пройти? То есть я с радостью бегу к этой Почему? женщине. Ну а вот надо тогда не ждать этого да. предложения, а просто сказать, а, просто а вы не могли не бы мне сказать. дать направление? Да. Да, там просто так. Вы сказали очень хорошую фразу. Когда я последний раз была у нее на приеме, этот э, последний раз, вот он должен быть физически последний. Вот черным. он был физически последний, когда да. мне было 25 лет. Да. И действительно, чтобы это вот не выросло, как правильно сказала Люба, обида на конкретного врача в нежелание вообще посещать врачей, и таким образом, действительно, да. мы, получается, кому сделаем хорошо, если пропустим. Ну, естественно, и, что нет. не себе. Да, да. Спасибо. Я Спасибо, думаю, что мама. можно даже в условиях небольшого города все-таки такие варианты найти, Конечно. Верено, что вы найдете. Я думаю, что вот... По знакомству раз... бывает, нахожу иногда по знакомству. Там, так случайно, должно как... быть, не иногда. Наша программа да. настроена на то, чтобы мы выстраивали постоянные отношения с теми людьми и специалистами, которые нам реально могут помочь. Да. Да, поэтому желаю вам этого от всей души. Спасибо. Скажите, есть еще вопросы? В чате я вижу только... Благодарность, вот у нас здесь написано, и спасибо за актуальную полезную информацию. Нам желают здоровья, позитива, поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо. Если есть вопросы, я искренне говорю, что Люба уникальный человек и профессиональный, да и человеческий, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте эти вопросы. А в любом случае, если эти вопросы возникнут позже, можно их тоже написать мне, я передам Любе и Уверена, что Люба найдет возможность ответить на ваши вопросы. Конечно. Спасибо всем большое. Спасибо, Спасибо. за это. Встречу. И действительно, вот в преддверии нашего нового финансового года, нового общечеловеческого года, мы больше не встречаемся по программе женское здоровье, программе женское еврейское лидерство, вот в таком составе, но я уверена, что в 2022 году мы продолжим наши встречи с нашими замечательными специалистами-экспертами и с теми, кто уже был на наших вебинарах, и с теми, кого 2022 год для нас откроет. Всем здоровья, всем желаем в наступающем году радости в семьях, спокойствия в близком и дальнем кругу, мира, благополучия и окончания пандемии, на что мы очень и очень надеемся.